Ну все, все. Причесываюсь. Ага. Давай. Хорошо, погнали. Итак, Илья, привет. Никита приветствую. Уважаемые зрители нашего видео, сразу перехожу к делу. Что это за видео, зачем оно нужно и почему мы решили его записать. Меня зовут Никита Алексеев, я основатель и организатор компании Atis Group, ну и собственно Илья, представься. Меня зовут Илья Алябушев, я основатель компании «Практика системного бизнеса» замечательно. У нас появилась идея. Она произошла таким образом. Мы с Ильей уже некоторое время знакомы, чуть больше года, возможно, я точно не помню, и подумали. Мы оба занимаемся систематизацией. У нас такой системный мозг, и подумали, что если через наши конкретные примеры, не скучно, как это часто бывает с какими-то системными процессами и так далее, рассказать через свою собственную практику и опыт жизнь, Но кратко по делу о том, что есть систематизация и как она может в принципе влиять на работу каждого нас, как перейти от самозанятости к структуре? Зачем? Да, чтобы перестать постоянно тушить эти сумасшедшие пожары, уйти от этой безумной путаницы, хаоса, когда непонятно, кто за что отвечает и так далее. Но самое интересное заключается в том, что мы как бы вроде бы с Ильей как конкуренты, но мы абсолютно разными дорогами идем, мне кажется, мы даже друг друга дополняем. Вот. И... Приняли решение записать такое интервью. Вот в каком формате будет у нас проходить интервью? Мы будем задавать друг другу вопросы, беседовать, и вы, соответственно, уважаемые зрители, будете от этого какую-то пользу получать. Делайте пометки, не стесняйтесь, задавайте вопросы в комментариях к этому видео. Итак, Илья, давай, первый я. Давай. Расскажи, пожалуйста, и ответь мне на вопрос. Как ты до жизни до такой докатился, <смех> как говорится? Ну, или иными словами, расскажи, э, кем ты был, о чем мечтал, что считал, может быть, диким и, может быть, к чему-то стремился... Э, Расскажи вот о себе и как ты пришел к тому, чем ты сейчас занимаешься. Слушай, давай, с удовольствием расскажу. почему, знаешь, я предлагаю немножко тон нашей беседы в, в лирику направить. То есть про систему, а, если мы да. столько с тобой говорим, инструменты даем на каждую встречу, там инструкцию отправляем. Сейчас будет история жизни, история семьи, которую мы нигде никогда вообще не публикуем, а может быть это видео тоже запретим на канал, чтобы никто в нашей истории не увидел. Кем я был? Я был программистом. Причем, знаешь, я начал программировать, мне было 12 лет. Так мне это нравилось. Почему? Потому что мне казалось, что это магия. То есть я был как Гарри Поттер, я погружался в мир, как управляешь таинственными Системами ты власть над ними имеешь. Я был программистом, и хорошо развивался в этой сфере для банковской э, сферы, для медицины, для правового, для ГБДМ мы делали э, информационные системы. Значит, и все было классно, и тут мы э, твердо. Ну, то есть я вдруг, ну, то есть я разбирался с очередным фреймворком Java, в Bansy Castle фреймворк, который позволяет криптоалгоритмы там упаковывать. И я не могу, понимаешь, страшная штука. То есть вот то, что мне доставляло удовольствие с самого детства, меня начинает мучить. И я пытаюсь, пытаюсь, не могу, выдвинуть себя не могу. Я понял, что пришла пора меняться. Этот период несколько лет длился. Я сначала стал менеджером, руководителем команды, потом руководителем там, отдела развития, там, руководителем продукта, директором по развитию в IT-компании, это долгая история была, но я хочу из этой истории одну, такую, один эпизод, один вечерний эпизод э, вспомнить. Я иду со стоянки, я тогда еще не отказался от автомобиля, иду со стоянки, вечер уже темно, фонари не освещали эту улочку, и такое сильное, знаешь, жгучее чувство у меня пронизывает, что я должен сделать что-то большое, прям такая, знаешь, что он, как бы, наливается у меня энергия, наливается. Я, правда, с игуном до этого занимался, может, это как-то связано, не знаю. Вот, непреодолимое чувство, что я должен сделать что-то большое. Чувство крайне ненормальное для человека, который всю жизнь был администратором, который занимался раскладыванием по полочкам, работая в найме. И вот я прихожу домой к своей супруге и говорю, что значит, вот такая ситуация, я думаю, что нам нужно с тобой вольняться. Я хочу уволиться из найма и создать свой бизнес. Она сказала мне, ну привет. То есть для нас это был крайне страшный шок. То есть для меня это было самое дикое, ненормальное решение, которое когда-либо принимал, идти знаем. Вдруг у меня в голове стала формироваться картина, что я больше не несу ценность, как наемный руководитель. Я не могу дать людям пользу, Или только хуже. Я должен нести вот эту какую-то непонятную, пока совершенно абстрактную новую идею систематизировать других людей. Страшно чувствовал, коллеги, и спасибо, создатель, с таким чувством столкнуться. Но если вы столкнулись, то ничего уже не поделать. То есть ваш путь только вперед. Вот так эта история начиналась. Интересно. То есть ты даже сразу рассказал вот тот самый момент, когда пришлось вот это все бросить. А вот есть какое-то, знаешь, ощущение... Ну, я по себе, да, то есть сужу. Я вот когда э, с найма ушел тоже, в какой-то момент такой произошел, я об этом подробнее чуть расскажу, у меня было ощущение такое, что я лежу на диване, и я посреди океана нахожусь. То есть вот раньше я в бассейне плавал от точки А к точке Б, а тут все, океан. Плыви направо, налево, прямо, назад, и такое ощущение просто невероятное в голове. Вот поделись. Слушай, вот, э, я как раз хочу твою историю здесь услышать, про себя скажу, у меня не было никакого чувства. Я всю жизнь э, вот этот путь проходил в страхе. То есть я привык к тому, что есть определенность, есть руководитель, который говорит мне, куда нужно двигаться. Я всегда любил быть номером два с тем, кто хорошо выполняет э, идеи визионера. И тут я вдруг понял, что ну, не получится, что мне ну, придется вынужден идти по этому пути. Э, и вот то, что ты говоришь, у меня не было такого чувства. У меня было чувство, так, где бы найти ты вот говоришь интересную вещь, конкуренты или не конкуренты? Конкуренты, мне кажется, те, кто лбами сталкиваются, А мы с тобой из разных углов фонариками там светим, и хорошо, если эти фонарики друг друга там где-то как-то заметят. Расскажи о себе, то есть, а как ты пришел, то есть, как ты ощутил эту свободу, что вот это вот поиск? Потому что у меня потом, может быть, пришло ощущение, что городов нет, когда я сменил свой город, у меня стран нет городов, у меня вот автомобилей нет что все вокруг твое, все вокруг народное, но это пришло через многие годы. Давай слово тебе. Я понял. Ну, да, хорошо, спасибо. Я кратко расскажу. Мне сейчас 30 лет. Многие удивляются. Я немножко молодо выгляжу. Хорошо, хоть начали в заведении без паспорта запускать. Вот, не то, что раньше. Вот. Я родом из Сочи. Сейчас живу в Краснодаре. В своей жизни я очень много перепробовал. С 15-14 лет я работал на пляже, посудомое. Людей спасал на пляже. Был тренером по боевым искусствам. Был там статьи писал риэлтором работал, в театре играл. Ну, короче, очень много всего перепробовал, очень-очень много, и образование у меня получил мировая экономика. Ну, если кратко все это сделать, э, и суть эту передать, что попробовал себя во многих направлениях, и самое главное, что сквозило через все эти направления, мне все время хотелось создать из этого структуру, кубики лего. Я вот, как сейчас помню, работал на Мацельсинской чайной фабрике, если знаешь, это самый северный чай в мире, так позиционирует себя компания, я там был условно экономист, я смотрю, блин, компания крупная, но что-то здесь не то, цифр нет, какой-то конкретики нет, все запутано, и мне это прям в душе ломало, но я ничего не мог с этим сделать. И вот, наверное, тогда впервые я задумался о том, что вот у меня мышление, оно такое, более-менее системное. Три года поработал, вот если ты айтишником был, ну, условно, если я правильно понял, тоже интересное направление, я работал очень много в продажах, я больше такой селс, я в инвестиционном банке БКС пример, поработал три года. Это знаешь, вот Facebook выпускает новые акции, давайте все покупаем их, и вот мы вот были такими финансовыми советниками с лзами. Uh, у меня по счету это четвертый бизнес. Я помню тот момент, как ты говоришь, супруге сказал, я тоже супруге сказал, люди у виска крутили, говорит, Никита, ты сумасшедший, у тебя оклад на тот момент был что-то порядка 40 тысяч рублей плюс бонусы, даже в месяц я 100 тысяч как-то получил. Для меня это космические деньги всегда были. Я думаю, не, я не могу больше работать в структуре. Я всегда не мог работать в структуре, как наемный сотрудник. Вот пруха была. И вот где-то спустя три направления пришел соответственно к к систематизации, то есть набитые шишки и то и другое. Примечательный один короткий случай. Он огромный был, но я его кратко расскажу. В 2015 году, в начале этого года, я из Сочи своего родного переехал в Ростов запускать бизнес по созданию франшизы со своим партнером тогдашним. У меня в кармане было 4000 рублей. Оставшиеся какие-то мои сбережения остались дома с супругой. Мы как раз вот за три месяца до этого поженились на Кипре, и кризис бахнул, стали, появились проблемы. Я тогда маркетингом занимался. Мы приехали, запустили компанию. Через три-четыре месяца мы выросли, через четыре месяца мы выросли до 117 человек с партнером. У нас 100 человек работало в социальных сетях, 17 в офисе, 7 из них были менеджеры по продажам. Мы занимались тем, что создавали франшизы компания благополучно развалилась, потому что с партнером мы дальше не смогли работать, но как бы вот навыки создания систем, которые сквозили у меня всю мою жизнь внутри, они вот реализовались в текущий бизнес. Кратко так, вот такая история. Слушай, интереснейшая история. Ты сейчас поднял тему такую интересную, что вот ну, я услышал, что у тебя вехи, вехи твоего развития, вехи успеха, они были связаны с партнерами, находил партнеров, которые помогали тебе на новую ступеньку подняться. И это у, у меня отозвалось, я всю жизнь пытаюсь людей примирить в партнерствах, они ко мне приходят, чтобы примириться, правильно, удобно разделить для всех это партнерство. И каждый год ко мне приходит новый партнер, с которым мы там, проходим какой-то путь. но ну, в конце года ну, понятно, что в этом пути мы там по-разному мыслям нужно разделиться на параллельные ветки. Вот расскажи, пожалуйста, о себе, когда у тебя были первые успехи, как, то есть, вот, ты вот отправился в этот самый океан, да, то есть, по, по, по, вокруг о, миллион возможностей. Как ты, то есть, вот, 4 тысячи в кармане, что послужило твоими э, принципами, правилами, инструментами, которые помогли тебе в этом не, не утонуть, а закрепиться, получить первый результат, а потом шагнуть вперед. Вопрос классный. Это так называемые такие точки бифуркации иногда называют. Да? То есть что вот рывок дало основной, если я правильно понял вопрос. Вот давай, за что я до основной рывок? Как тебе удалось добиться результата? Потому что ну, инвестиции, я понимаю, у тебя немного было после того, как ты закончил работу в найме. Ты прав, основные рывки были тогда, когда первый момент я вот так анализируя, моя особенность, наверное, мозга в том, что я могу огромный объем информации переработать, его как бы упростить и выдать по-простому. Ну, то есть, мне кажется, у меня что-то ну, у меня в роду преподаватели много. Я препод, мне так кажется, но такой своеобразный. У меня вот, ну, вот люди удивляются, тут татухи какие-то и так далее. Ну, такой препод своеобразный. Так вот, если конкретно отвечать на твой вопрос, то точки роста, первое, я действительно находил людей, которые сильнее меня по результатам, я с ними связывался, завязывался, либо помогал им просто так, либо давал какую-то услугу, либо мы объединялись. И вот эта практическая работа в течение короткого промежутка времени 1, 2, три, максимум четыре месяца, она давала рывок, кстати, не только мне, но и им, потому что ну, у меня какие-то пленные черты есть. Это первое. Второе, когда я получал качественно новую информацию от сильных практиков, то есть какое-то, может быть, обучение, может быть, книга, потому что я всегда сразу внедрял. Я никогда не понимал людей, которые читают книги для количества, например, и никогда не внедряют, превращается в таких фанатиков тренингов. Вот Это вторая, наверное, точка роста. И третье, я становился по результату гораздо больше, когда было по простому, ну как бы дно задница, и когда надо было отскакивать, и в эти моменты уже жирок спадает и начинаешь э, как бы вперед продвигаться. Вот такие моменты. Ну и на каждом пласте теперь стараюсь закрепляться какими-то активами, потому что уже мозг на место немножко встал. Ну это кратко вот по мне. И ну вот важно, конечно, я хочу твои тоже интересные Слушай, моменты. Сперва, ты тоже целый пласт сколыхнул и я нахожу параллели действительности я подобным образом поступал то есть я знаешь как такой собиратель вокруг себя всегда выстраиваю свою инфраструктуру возникла хорошая идея хороший инструмент как ставить правильные задачи я тут же пишу инструкцию рисую для нее картиночку возникла идея как правильно проводить планирование недельного рывка с командой тут же инструкция. я вокруг себя обрастаю обрастаю, обрастаю. потом это все превратилось в видеоролики в табличке в шаблоны в google доки, в простые шаги в одностраничные страницы сайты, уже, там таргетированную рекламу. То есть каждый раз, когда я вижу какую-то новую ценность, я стараюсь превратить ее в актив, чтобы потом ее дополнительно можно было использовать. И вот в этой э, штуке я тоже препод, наверное. Я как-то проходил профориентационный тест э, онлайн на сайте МБУ. Тогда я как раз пытался понять, есть, что же вами шевелится, что же не так, -то. то есть работает и все будет в порядке. Этот тест сказал, что я преподаватель. Я думаю, ну как так? Ну какой же я преподаватель? Я программист, ну я руководитель делал развития, директор по развитию, пускай. какой преподаватель? Оказывается, да, это сильная сторона. И вот я, получается, преподаватель методолог, наверное, как и ты. То есть вот увидел ценность, из хаоса удалось выкристаллизовать кусочек, тут же сделать ее активом, который можно дальше э, переносить. И вот, и вот, этот, вот эта инфраструктура она растет, растет, растет, упрощается, выкристаллизовывается, потом вот движется. И я здесь прямо чувствую, у нас единение с тобой, потом про партнеров мысли. Ты знаешь, да, каждый раз партнеры, они всегда были для меня страшно непонятными, безумными Некоторые наши отношения заканчивались судом, с некоторыми непониманиями. О -о -о. Вот. дотянул даже до суда, молодец. Да, я даже выигрывал, но это ни к чему не приводило абсолютно. Еще с тех пор я перестал судиться. Значит, и, ты знаешь, я им всем благодарен, потому что действительно они вот своим этим непонятным, неведомым для меня видения, они поднимали меня на новый уровень. Я думаю, что каждый э, партнер, который появлялся в моей практике, он помогал мне по-новому взглянуть на мой продукт и подняться на новый уровень проекта. То есть вот забавно, то есть, у меня тоже инвестиции чуть-чуть больше нуля, может быть. И от внедрений для микропредпринимателей мы сейчас поднялись до внедрений на предприятиях по всей стране. Причем в онлайн-формате мы внедряемся в разных городах страны, и их доверяют нам и используют наши инструменты дальше и дальше. И ты знаешь, в этом мне помогали партнеры, которые помогали мне зайти в эти направления по-новому, посмотреть на продукт, поверить в то, что я могу на очередном уровне проявиться. И поэтому всем им здесь спасибо. Круто, круто. Ну тогда вот теперь самый главный, наверное, момент нашего общения. Ну, я как экономист, я люблю копать рынок, и есть такой показатель, то есть, ну, не субъективный, а объективный, как производительность труда. И вот в 2016 году я все время на этот факт опираюсь, агентство ОСР и Bloomberg это опубликовало исследование, что показатель производительности труда в России составляет 25,9 долларов в час. Для сравнения, это в 2,5 раза меньше, чем средняя страна Европы. Простым языком, что это значит? Это значит, на цифрах российские предприниматели и сотрудники работают много, но малоэффективно. То есть 25,9 долларов пользы создается в час. То есть действительно есть проблема. Она глобальная, и локально она проявляется в том, что в компаниях хаос. Вот собственники такие компании, они обычно хаотичные люди, на энергии растут, поднимают. Я знаю, ты очень глубоко знаешь методологии Цхака от тезиса уважаемого человека. Но вот вопрос в чем? Мы вроде бы давно общаемся, но вот глубины и вот самых главных вех в твоей методологии, я так понимаю, это тоже на показатель воздействия своей работы локально, глобально. В чем особенности твоего подхода? То есть, как ты помогаешь конкретно людям, что ты делаешь с командой? Вот расскажи такие самые вот уникальные вещи. Супер. Вот вопрос самый лучший ты задал. Давай скажу. вот Я сейчас отброшу все там наши законы системной работы, рейтинг-визуализация, ничего в этом не буду говорить. Я вижу... Ключевую проблему, ты используешь вот, эффективность труда, я знаю, что эта эффективность труда в твоей миссии заложена. И это тоже отдельный вопрос, может быть, для следующего интервью, как ты пришел к миссии, у меня тоже есть миссия, там ключевое слово не эффективность труда, а э, помочь людям в команде работать так, чтобы была результативность и удовольствие. Результативность для рынка, для бизнеса и удовольствие для команды. Я увидел самую главную проблему э, немножко не в том, в чем ты, может быть, фокусируешься, я увидел проблему в том, что люди – это не роботы. Они прекрасны в своем изобретательстве, они прекрасны в своем стремлении к результату, они прекрасны в своем подвиге, но, будучи социальными существами, им очень сложно бывает договариваться. Когда робот нас заменит, может быть, эта проблема решится, а может быть, и решится никогда, это путь вселенной, научиться людям друг другим разговаривать. И то, что я вижу ключевым ограничением в развитии компании в нашей стране, в странах СНГ, да, в общем-то, за пределами, что люди при решении нетиповых задач начинают буксовать при взаимодействии друг с другом. И там не только даже менталитет, а просто мозг, он нацелен на, на решение простых, понятных задач или индивидуальных задач. А когда в команде нужно согласовывать действия, это, ну, этих инструментов у нас просто нет. Мы эволюционно учились с мамонта вместе в, ком в команде забивать, а вот э, космические корабли, для того, чтобы сделать вместе в команде, нам нужно приложить максимум усилий. Да, мы это можем разово сделать, но сейчас рынок изменился так, что сейчас каждый бизнес занимается тем, что делает свой маленький космический корабль, потому что третий этап развития рынка, все умеют все, нужно создавать супер уникальную ценность на добавочную маржинальную стоимость, когда вроде бы все технологии уже всем доступны, конкуренция максимальная. Так вот тут люди буксуют, люди не могут договориться о простых вещах, как вместе согласовать этапы проекта, как вместе приоритеты выставить, как вместе разделить э, свои роли, как вместе не поссориться, не подраться и э, дойти до результата. И вот... Э... Возможно, что я в своей жизни пытаюсь эту задачу решить, я хорошо выстроил отношения со своей командой, но не выстроил отношения с партнерами. Может, после этого ролика я выстрою отношения с партнерами. И вот этот дистанк, пытаясь закрыть в своей жизни, я несу эту ценность остальным. То есть я помогаю в советах директоров, в советах руководителей, в партнерствах выстроить понятный, удобный ритм работы руководителей, так, чтобы всем было легко, четко определить текущий статус в реализации проектов, в реализации процессов, типовых, реализации стратегии и понятные следующие шаги, разделить их на каждого, не буксовать на этом совещании по полтора, по три, по четыре часа, пытаясь из пустого в порожний переливать, а быстро за час договориться и разбежаться на, на свои на следующие задачи. Быть может, через десять лет, когда нейроинтерфейсы нас всех соединят воедино, будет гораздо проще договариваться. Не нужно будет словами, просто будем вот так вот мощь синхронизироваться, единое информационное пространство само будет заливать наше сознание, сознание. Угу. Нужна будет системная работа в том ключе, в котором я ее предлагаю. А сегодня она необходима, ну знаешь, каждому, то есть каждый, кто приходит. Проблема только в том, что люди не готовы к этой культуре, к новой, к изменению этой культуры, а потребность угу. системной работе есть у всех. То есть ты про коммуникации и культуру. А, ты знаешь, вообще на самом деле, да, я про коммуникации и про культуру, но если посмотреть на инструменты, которые я предлагаю, там мало лирики. 9.00, брифинг, 10.30, планирование по таблице руководителей с выбором четырех медицелей на недельный рывок, Каждый месяц разбор карты целей с вехами, каждую неделю ретроспектива по текущим проектам, обновление карты проектов и так далее. То есть, вот если посмотреть на конкретику, то там как бы мало про культуру. То есть, получается, приходится работать, приходится расписывать печатными буквами стадии проектов и следующие шаги. Но я в этом вижу на самом деле культуру как раз. Из-за того, что ты повторяешь одни и те же действия каждый раз, у тебя. Формируется со временем привычка, а привычка, она через полгода превращается в культуру. Поэтому я считаю, что не культура. Хотя, конечно, если посмотреть ну, при первом прочтении, то там мало про культуру, там про конкретные инструменты действия ежедневных. Расскажи про себя. Что у тебя суть? Я понял. Ну, у меня интересная ситуация. То есть, во-первых, иногда, по-честному, вот сейчас мы с этим активно работаем, людям тяжело донести, что мы делаем. Мы говорим, мы занимаемся систематизацией бизнеса по-простому. С CRM-системы внедряете? ERP? Да нет. Вообще никакой автоматизации нет. Систематизация автоматизация — это разные вещи, разделите их в своей голове. Да как же так? Я вижу, что сейчас предпринимательство модно, и раз слово «модно», то знаешь, вот есть такие есть от кутюр, прете идут такие модели, и есть определенные лидеры мнений, которые доносят: вот если у вас проблемы, нужно нырить автоматизацию СРМ-систему. Это не так. Я сталкивался с большим количеством компаний, которые пытались автоматизироваться, но не получалось, потому что внутри был хаос. Особенно большие проблемы возникают, когда пытаются еще и масштабировать такой бизнес. Так вот, мы заходим тогда, когда в компании уже есть хотя бы 4-5 сотрудников и хотя бы 200-300 чистой прибыли собственник может реализовывать в течение месяца. Ну, хотя бы. Это минимальные показатели. И перед автоматизацией. Так вот, люди говорят, не знаю, может ты с этим тоже сталкивался, зачем изобретать велосипед? Все давным-давно придумано. ISO 9001, Agile сейчас, вот, я так понимаю, тоже с твоей работой, связана такая некая модель, я так ее назову, ну моя да, интерпретация и так далее. А я, если честно, пытаюсь собрать велосипед. И вроде бы, судя по обратной связи людей, это получается. Я говорю, ну мы там бизнес-процессы делаем, морг структуру. Люди говорят, ну бизнес-процессы это там людей в роботов превращает. Нет, ни в коем случае. То есть вот если именно по вехам говорить, я вот как вижу системную работу, есть собственник, он пышет огнем, у него много энергии. Я вот Он такой хаотичный, развитие занимается это здорово и без этого компания не вырастет но если этот процесс сильно затягивается то раздувается пузырь который может лопнуть кстати по этой причине в том числе мы разошлись с партнером потому что он был такой огонь я его не смог просто совладать а мы наверное систематизаторы все это в структуру аккуратную делаем чтобы правильно вектор этой энергии направить ну вот я так себе вижу теперь конкретика что именно делаем наша работа ну, но это как бы три куска Прежде всего, мы работаем с мышлением собственника, потом внедряем структуру, чтобы каждый четко понимал, кто за что отвечает. Не было путаницы. Но при этом люди, когда слышат слово «регламент скрипт», они относятся к этим словам как к наручникам. Ну, мол, надо делать обязательно так. А вот кардинальная разница нашего подхода в том, что мы доносим эти инструменты как помощники. Ну, то есть мы говорим, да ни в коем случае не надо от своих людей требовать все делать по этим нормативам и так далее. Каждый человек индивидуален. Задача просто очень четко обозначить результат и упростить ему структуру работы и четко распределить ролик, кто за что отвечает, чтобы не было путаницы. И люди начинают раскрываться, выполнять свои задачи, и только в том случае, когда у них что-то не получается, они прибегают к помощи руководителя более высокого звена по структуре, либо в виде документов, таких как бизнес-процессы, регламенты, шаблоны примечательно, что вот твоя тоже систематизация, твой системный подход в том, чтобы какие-то эффективные методологии упаковать ну, в какой-то актив. Документ, картинку и так далее, видеоролик. Мы в таком же формате примерно работаем. То есть выстраиваем структуру, бизнес-процесс и самое главное, это на накидываем на это цифры, управленческий учет. Бизнес-процессы рисуем только мы так, оргструктура, логика своя, управленческий учет мы как-то с тобой обсуждали. У меня тоже такая логика интересная появилась, и мы даже сейчас программное обеспечение делаем. Ну и по всему, что я говорил, что времени немного у нас, я кратко пробежался. Как ты знаешь, даже недавно в течение года наконец-таки добил эту свою книгу на 128 страниц. Вот. и, конечно, этому не сказано рад. Но еще есть куда расти. А, практика она все вносит изменения. Ну вот кратко так, если я не знаю как-то. Вот ну, здорово, на самом деле. Вот э, я всегда, когда к тебе направляю коллег, клиентов, э, я всегда вижу э, ценность твоего подхода в том, что ну, есть э, там, таблетка одной фабрики, есть таблетка другой фабрики, есть убив одного производителя, есть убив другого производителя. Вот, просто есть ну, разные примечки, разные культуры и по-разному на эти культуры ложится новая культура. То, что я слышал от тебя, это тоже культура. То есть ты предлагаешь понятные, удобные правила, которые со временем формируют культуру. Просто кому-то проще пройти через мои инструменты, кому-то через твои. Я предлагаю нам с тобой сейчас что-нибудь пообещать, подарить там, участникам, зрителям, там, поделиться какой -то базовой информацией, то чтобы э, коллеги могли самостоятельно этот путь пройти, то есть попробовать на себе примерить, примерить инструменты Никиты, примерить наши инструменты э, и убедиться, что ну, вот если мы смогли, мы стоим тут перед вами, улыбаемся, э, получилось. У вас тоже получится. Ничего хитрого нет. Делите и принимайте. И так мы и миссию Никиты реализуем, повысим производительность труда в наших странах. Мы миссию, изменим управленческую культуру, так, чтобы все в командах удовольствие получали, а не э, жизнь свою, да, с ума. Давай поделимся действительно результатом. Мы в конце пожелаем, предложим какой-то ключевой следующий шаг коллегам, руководителям, предпринимателям, те, кто встает на путь системности сейчас, тот, кто уже по этому пути движется, но фиксует, и все у него получается. Вот что пожелаешь ты? то есть вот, Какое простое волшебное действие, которое вам поможет веселее, интереснее, продуктивнее жить в своем бизнесе и за пределами его? Uh, уточню, uh, как рекомендацию дать или какой-то бонус? Вот, на твой взгляд. Ты как это видишь? знаешь, я бы какое-то правило жизни, я вот люблю этот сейчас формат Сквайровские правила жизни. И пока ты будешь говорить, сам подумай, чтобы я пожил. Я понял, ну грамотно. Ну, прежде всего, прежде чем это правило говорить, сейчас есть небольшая проблема, что на форумах эксперты, которые себя так позиционируют, они дают информацию достаточно либо широкого фронта, широкого профиля, и самое ужасное, что они сами у себя не применяют это. Вот, наверное, я вот обязательно обозначил, потому что я смотрю за тобой, и в нашей внутренней ситуации, что абсолютно все что мы доносим и внедряем у других внедрено прежде всего у нас самих то есть пока мы это сами у себя не сделаем то у других мы это ни в коем случае внедрять не будем это очень важный момент на мой взгляд вот я его как то бы ни, ни, ни, ни, нельзя не отметить по поводу твоего вопроса что конкретно сделать на самом деле самая главная вещь которую я для себя понял и что вам я рекомендую зрителям о чем задуматься Задуматься о том, что вы как собственник и ваши сотрудники э, затянуты в рутинную путаницу, потому что есть Татьяна, Сергей и Наталья. А на самом деле, с точки зрения системной работы, Татьяна выполняет роль э, юриста в отделе продаж, она также иногда в маркетинге, в дизайне, и она еще иногда помогает в найме сотрудников. Сергей, он иногда придумывает новые гипотезы, развивает, а иногда он готовит документы, еще и прикручивает стулья. К чему я это говорю? Большая проблема, что собственники и команда относятся к себе просто, вот как я такой человек и набор личностей, а с точки зрения управления и эффективности, это все разные роли определитесь по-честному кто в вашей компании выполняет какие роли и какую ключевой показатель эффективности как измерить результаты его работы ну вот как-то так скомканно ну может быть как чуть еще что-нибудь подскажу после того как илья выскажет свою да, супер на самом деле больше его не надо я знаешь, я присоединюсь к твоему пожеланию и от себя может такую философскую мысль скажу что из того чтобы поняли мы живем в очень прекрасное время когда я я не нашел этот свой путь, это икигай, да, свою миссию не нашел. Мне казалось, что жизнь так ужасна, так несправедлива ко мне. Она посылает мне те испытания, которые я совершенно не заслужил. А сейчас смотрю на своих коллег, смотрю на весь поток информации, там, с новостных каналов, и все равно скажу, что живем в прекрасное, в интересное время, когда каждый получил возможность реализовать свой потенциал, вот, сидя за маленьким ноутбуком у себя на кухне. И это здорово. И что я посоветую? Я посоветую возлюбить свое созидание. То есть возлюбите свое созидание. Созидать это прекрасно, на благо других людей, своей семьи, это еще прекраснее. И даже если у вас нет никакой системной работы, вы уже созидаете, это уже прекрасно. И можно, в принципе, оставить все как есть. Я лишь скажу, что то, о чем говорит Никита, это правда. Что есть инструменты, есть технологии, которые позволяют вырваться из рутины и э, производительность своего труда поднять ну, по нашим ну, замерам четыре раза можно поднять. Четыре раза можно поднять и тоже созидать, но еще и оставлять время на созерцание, на любовь к жизни, к близким. Не буду говорить, как это сделать. Инструментов множество, вы увидите наши инструменты. Просто знайте, что это существует, это возможно. Когда вы будете готовы, вы просто возьмете этот путь и пройдете его. Очень круто, Илья, очень круто. Ну, мне кажется, первый такой опыт интервью прошел здорово. Что могу сказать? Это видео будет у нас, получается, на каналах. Пишите любые вопросы. Мы подумаем, если вам это действительно будет интересно, записать серию каких-то более интересных и таких узких форматов. У меня вопросов, Илья, нет. Я еще лучше узнал твою специфику, твой какой-то путь. Мы так достаточно быстро, насколько смогли, проговорили это. Мне понравилось, здорово. Надеюсь, и зрителям тоже понравится. Я с удовольствием провел время. Коллеги, вместе победим. Все, спасибо. Отлично. Всем пока. Успехов. Да.